Хай! Желаю успехов, Макс Сверхов. Вот продаю машинку свою. Сейчас будем ее упаковывать. Сделано в СССР ГАЗ-13. Дорогая, так сказать, покупка, поэтому надо ее запаковать как надо. Для этого у меня будет ключик, вот скотчик, ножик, э, те самые как его ножницы. Вот я нашел такую коробку. Вот это кулечек, вот кулечек, вот кулечек. Сейчас будем запаковывать. Смотрите, учитесь. Чтоб посылка доехала. Нужно все это дело умеющее запаковать. Так. Значит, машинку сюда пакую. Аккуратненько. Так, он еще вот так, сюда, так вот, вот, Запакуем как лучше, лучше, лучше все. у меня коробки нету, к сожалению, О, вот кулечек, смотрите, как не болталось, вот. Профессионал, никто даже не догадается, что тут. Вот, музычка моя играет. Когда-то кислоту сочинял, когда в клубе живот играл еще. Выступал. Сейчас такую музыку что-то не прет сочинять. Так. И теперь мы это дело вот сюда. Опа. О! Пятиминутное минутное дело, вот, оно даже не болтается и это даже уже не нужно. Может быть можно засунуть конечно, чтобы было А можно вот сюда, вот. Вот место есть, есть, чтобы оно там не болталось. Вот он Сейчас вот так открывать, ну вот, отлично. Тут машинка, можно будет статуи перерисовать. Сделаем так, вот так, вот так. Вот так. Берем скотчик, открываем новый. Все, детство ушло. ух, Если оно дитя взрослое, 16 лет. Ему оно ну, не интересно. Мне тут честно говоря тоже уже не интересно. Стоит. У меня особо. Особо не надо. Мне еще были машинки. Команд был. Еще остались там. Еще две машинки. Вот. Еще когда-то был Мустанг. Мустанг тоже такая модель. Мустанг Фо был. Ну, я не помню, куда он делся. Короче, О, у меня уже нету. All Все. можно наверное, на футбол, наверное. Ну, это только я размещу тогда, когда... посылка доедет. Так что сейчас размещать не буду. Сегодня 28 февраля. А размещу, наверное, 2 этого, марта. Да, наверное, в пятницу сюда. Или, ну да, в пятницу, скорее всего. Так. Сегодня у меня шоу Я реальный Металхэт. Вчера у меня уточки были, утки. На набережной я снимал видео. Вот, все, все. Желаю успехов, я Макс, Учись, учись у меня, как запаковывать разный товар. Подписывайся на мой канал. На моем канале много интересного. Все, всем пока, пока. Пока, пока.